с вами сергей бердачук сегодня я опять затронул сайт производителей промышленной химии над которым мы совместно работали и выводили его из под бана поисковой системой яндекс на него было наложены штрафные санкции и долгое время сайт не удавалось вывести в топы буквально последние несколько месяцев он все таки начал постепенно продвигаться выполняются инструкции которые я прописал вот здесь вот у нас из за эти главная раскрутка сайтов. Для бизнесмена внизу есть инструкции. Пошаговые инструкции по раскрутке сайтов. В общем-то, здесь достаточно подробно написано, что и как надо делать. Сейчас я хочу обратить внимание на ошибки. Все равно, вот даже по инструкциям, контент менеджер делает небольшие ошибки, которые приводят к потере денег. При помощи программы Seotl Vision мы можем увидеть ряд вещей которые позволяют не терять деньги именно на проблемах которые вызваны ошибками пользователей. запускаем скайт на сканирование процедура достаточно долгая в общем если у вас сайт уже достаточно большой то это может и несколько часов быть если очень очень большой сайт в ряде случаев можно его отфильтровать в данном случае я сейчас сокращу, просто-напросто покажу уже сохраненную копию. Просто хочу обратить внимание, что надо сделать. После того, как сайт просканируется, на этапе сканирования закладки «Анализ содержания» и «Перелинковка» недоступны. После того, как она сканируется, все страницы загрузятся, надо будет зайти. Здесь вот появляется «Анализ содержания» и раздел «Новый раздел», который мы добавили, это раздел «Перелинковка» он представляет собой ссылки вашего сайта и входящие и исходящие ссылки внутри этого сайта то есть на страницу вот эту ссылаются вот эти страницы и с нее уходят вот эти ссылки я загружу просто другой проект уже заранее сохраненный что надо будет сделать вы когда просканируете нажимаем рассчитать PageRank. он рассчитывает вес документов в соответствии с формулой которая опубликована была гуглом здесь появится вес я сейчас его прерву все и загружу просто уже заранее сохраненную копию. Здесь я уже просканировал весь сайт. Вот здесь много страниц довольно-таки более 600 И раздел перелинковка. Обращаю внимание, мы вначале думали, в общем-то, это баг программы. Оказалось, что это достаточно интересная возможность, нетривиальная. В общем получается, что некоторые страницы почему-то не появился вес. Давайте рассмотрим, почему. Во-первых, сайт map это сгенерированный автоматически. На них ссылок из сайта нету, вес на них не передается. чем они нам не интересны. Поиск тоже на него ссылки нет, страницы подтверждения заказов, страницы это рекламные. Это вот страница интересная. Она и видно, что из блога как смыть краску смывка масляной краски советы профессионалов вот если я зайду в, на, в анализ содержания видно что вот эта вот входящая ссылка и есть ссылка одна но это ссылка с самой этой же страницы видите прокрутка наверх то есть если открыть советуют профессионалы и саму страницу если открыть то это одна и та же страница получается что у нас программа нашла вот если посмотреть перелинковку две ссылки Одна из них сама на себя и вторая ссылка с сайт-мапа. Фактически это, это означает, что контент-менеджер допустил ошибку. За статью заплачены деньги на то, чтобы написать эту статью. За размещение статьи тоже заплачены деньги. По-хорошему, вот эта вот ссылка должна быть из раздела как смыть краску. Вот отсюда должна была быть ссылка на эту страницу. По всей видимости, она здесь просто потеряна. Забыли ее добавить ну вот если так пройтись тут около десятка таких страниц каждая страница ну грубо заказать статью это 200 300 рублей плюс размещения опять же 200 300 рублей грубо говоря он 500 рублей 100 страницы вы теряете если тут 10 страниц потеряно то это 5000 рублей которые выброшены пустую программа позволяет таким образом найти такие вот нетривиальные ошибки именно контент-менеджера, вашего персонала, тех людей, которые ответственны за наполнение сайта. Фактически получается, что так как здесь вот, видите, не насчитался на нее вес, она не участвует в передаче веса внутри сайта. Она фактически выброшена из поискового индекса. То есть в индекс она не попадет, эта страница не будет участвовать в продвижении вашего сайта. Такие все ошибки надо поправить на сайте. При помощи программы SEO Tool Vision скачивайте программу, исправляйте ошибки. С вами был Сергей Бердачук. Удачной вам раскрутки.